Строительство энергосберегающего дома подразумевает прежде всего существенную экономию трат на обогрев, освещение, вентиляцию помещений, а также это сокращение потери тепла в холодное время года. Но как построить этот энергосберегающий дом? Чтобы построить подобный энергоэффективный дом, необходимо выполнить ряд основных правил. И первое из них – это расположение дома. Для будущего дома подойдет максимально освещенное ровное место, вдали от болот, оползней и рвов. Окна с южной стороны должны быть панорамными, а на северной стороне они могут и вовсе отсутствовать. Здесь уместно будет предусмотреть хозяйственные помещения, например, гардероб, кладовку или санузлы. Эргономичная конструкция. Тепло из дома уходит через внешнюю площадь поэтому она должна быть максимально компактной. Тем самым вы уменьшите теплопотери. Никакие помещения или архитектурные элементы, например, эркеры, не должны выступать за площадь дома. Также важно учитывать количество метров, необходимых для проживания. Например, семье из четырех человек подойдет дом от 100 квадратных метров. Утепленный фундамент. Некачественное утепление основания дома – грозит потерей теплоэнергии до 20%. Поэтому следует обратить внимание на подходящие материалы, например, экструдированный пенополистирол, керамзит или пеностекло. Они защитят фундамент от промерзания, грунтовых вод и сезонных перепадов температур. И об этом мы подробно поговорим в следующих видеообзорах. Окна с тройным стеклопакетом. Использование энергосберегающих стекол при постройке дома позволит сохранить от 30 до 50% тепла больше. С помощью тройного стеклопакета с внешним не светоотражающим стеклом вы обеспечите беспрепятственное проникновение солнечных лучей внутрь дома. А защитить помещение от перегрева в летнее время помогут специальные пленки против ультрафиолетовых излучений. Двускатная крыша под черепицей. Крыша в энергоэффективном доме должна быть долговечной и герметичной. Идеальный вариант формы кровли это двускатная крыша с углом наклона под 45 градусов, покрытая черепицей. Установив на ее солнечной стороне коллекторы для бака с водой, вы также сможете нагреть внешнее перекрытие дома. Конденсационные настенные котлы. Отопление дома это прежде всего материальные затраты. Поэтому наиболее экономичный вариант это конденсационные настенные котлы. У них КПД приближается к 70-90%, а бесперебойный срок работы составляет 30-40 лет. Энергозатраты на эксплуатацию такого оборудования на 15% ниже, чем у традиционных газовых котлов. Оптимизация электроэнергии. Освещение в доме занимает около 15% вырабатываемой электроэнергии. Поэтому необходимо максимально его оптимизировать. И прежде всего ввести бытовые привычки – это гасить свет, когда уходите из комнаты, использовать локальный свет вместо верхнего при чтении книг и выключать из розеток зарядное устройство от гаджетов после их полной зарядки. Чтобы оптимально расходовать энергию на бытовые приборы, нужно придерживаться несколько важных правил. Например, содержать в чистоте кухонную технику – чайники, сковороды, кастрюли так как накип на них забирает дополнительное тепло. И установить холодильники и морозильники вдали от нагревательных приборов, таких как котлы и калориферы. Чтобы сэкономить на энергии при непрерывной работе холодильников и морозильных камер в ночное время, следует использовать двухтарифный счетчик. Принудительная система вентиляции. Система вентиляции в энергоэффективном доме требует особого внимания, Кроме естественной вентиляции на открытых окнах, существует принудительная. Она необходима в случае загрязнения воздуха промышленной средой. Для притока и вытяжки воздуха понадобится приточная вытяжная установка с рекуперацией, то есть повторного использования тепла. Также возможна установка грунтового теплообменника, которая укладывается в земле и помогает охлаждать воздух летом и нагревать зимой. Для этого в земле ниже глубины промерзания грунта прокладывают нержавеющую трубу. Такой прием снижает расход энергии на нагрев приточного воздуха на 25% и предотвращает замораживание рекуператора блока вентиляции. Двойные двери Установка внешних дверей – один из наиболее ответственных моментов при строительстве дома. В этом вопросе за помощью необходимо обратиться к профессионалу, чтобы избежать нежелательных зазоров и как следствие потери тепла. Следует отдать предпочтение двойным дверям с максимальной теплоизоляцией и обработать их герметиком по периметру. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго и всем пока.